тринадцатая часть проекта только факты, сегодня будем говорить про поиск или если хотите фильтрацию данных Но перед тем как начать я хочу показать несколько слайдов о том, что мы сейчас будем делать для зрителей, которые присоединились к нам не с самого начала Чтобы не было понимания о том, что мы делаем Ну а потом я расскажу, что я сделал уже за кадром, чтобы сэкономить ваше время Итак, поехали! Ну а пока крутятся слайды, я расскажу вам одну народную мудрость, которая звучит следующим образом. Как отличить гриб от ягоды? На самом деле очень просто. Надо это сварить. Если получился суп, то это гриб. Если получился компот, то, собственно говоря, это ягода. Ну, как вы понимаете, лучше, конечно, один раз посмотреть. Давайте запущу проект и покажу, что, в общем-то, некоторые изменения есть. Я их сделал за кадром, чтобы вы не видели. Но не для того, чтобы вы не видели, чтобы сэкономить ваше время, потому что я, естественно, вам покажу сейчас, что я сделал. Итак, первое, что я сделал. Я сделал небольшую разметку, сделал немножко менюшек накидал, так сказать, UI, вот случайные о проекте. Проект проекте уже есть. Хорошо, обратная связь, пустой, RSS каналов. Я сделал вход, немножко изменил страницу разметки. Давайте я здесь напишу быстренько логин. Тут у меня немножечко пароль. В общем, кнопку я не перевел, ну ладно, неважно. В общем, что еще сделал? Я добавил панель управления, вход только для администратора. Учетная запись это скафолдинг я сделал, как я показывал на предыдущих видео, где-то в самом начале. Ну, в общем, чтобы это было хоть как-то более-менее похоже на реальный проект, я, так как я буду видеть его только я, поэтому не буду переводить, пусть будет на английском языке. Ну и, в общем, что у нас дальше предстоит? Смотрите, сделал я еще следующее. По открытии э, конкретного факта я могу я буду сделать здесь такой функционал, чтобы скопировать ссылку на него, ну мало ли вдруг потребуется. Ну а еще я сделал вот что, смотрите, во-первых у меня теги теперь стали ссылками и при нажатии на какой-то из них у меня происходит его подстановка вот в это место и соответственно э если я буду вводить какое-то слово для поиска, нажму Enter, то и вот сюда оно тоже также поставляется. Для того, чтобы сбросить фильтр, я нажимаю на них, у меня как бы все это должно сбрасываться, но сейчас у меня реальной фильтрации не происходит, это мы как раз сегодня сделаем. Ну и в общем-то, вот я выбираю юмор э, статьи, разбрасываю, и, наверное, давайте покажу еще, что я сделал, я вот, закладочки небольшие положил ну в общем, э, так, это часть скафолдинга, давайте я сразу буду показывать, вот все что относится к этому это скаффолдинг, это скаффолдинг, это скаффолдинг, это тоже скаффолдинг. так, я сделал администратор контроллер в нем страничку и э, индекс ну вот только главную она пустая дальше я добавил еще факт контроллер э, так, что я сделал я честно говоря не помню, но видимо Видимо, не важно. Поехали дальше. Так, еще я добавил страницу Ранда, Ну, в общем, тут я много страниц добавил. И Cloud, и Feedback, и RSS. Мы их будем делать потом. Это я, естественно, потом поудаляю. Ну, еще я сделал небольшой экстеншн, который позволит мне э, на страничке. Ну, допустим, да, смотрите, я что хочу показать-то. Я нахожусь на, допустим, сейчас один момент. Перематываем вот сюда. Допустим, на 10 страничке. А, нет. Да, Нахожусь здесь, и вот здесь у меня кнопка какая-то будет, и допустим я вот так вот нажму «Открыть». И я хочу добавить кнопку, которая будет типа «Назад», и она должна вернуть на предыдущую страницу. Вот как раз это мне позволит чуть попозже сделать. Я сделаю это сегодня, ну или в любой другой момент, когда будет время. Ну, в общем, extension я этот добавил, я его во многих сайтах использую. Еще вот что я сделал. Смотрите, самое главное то, что у нас есть страница «Identity Account Register», ну, или регистр, как, как обычно говорится, я сделал редирект на страницу логина. Ну, то есть я запретил пользователям регистрироваться на моем сайте. Как я уже говорил, не будет у меня возможности пользователям регистрироваться. Ну, в общем, это очень сильно увеличит функциональность. Я не хочу затягивать проект. И также у меня еще есть еще одна такая же страница. Да? То есть я, грубо говоря, сдублировал. Identity Account, да, я что-то, видимо, два раза написал или скопировал, я уже не помню, но тем не менее, вот таким вот образом это делается, то есть я предопределяю страничку Identity Account Register, я им говорю, что мне нужно передиректить на логин. Ну и еще я добавил сюда, так, давайте отсюда вот это тоже удалим, еще я добавил как раз вот этот функционал по сбросе, сбросу тегов и поиска это вот на этой странице происходит, это главная страница. Вы, конечно, все это сможете потом в ГИТе посмотреть, то есть в исходниках. Все на самом деле очень просто. У меня есть форма, где я могу вводить там, поиск по слову, это search, и она передается в контроллер. А контроллер у меня находится один момент, вот здесь факт. Контроллер получает этот сорч, так называемое свойство, и записывает его в ViewData. И, соответственно, я потом для того, чтобы определить э, вот этот поиск, который отображается у меня в этом самом, ну, в уголке, да, где там сбоку то я просто ищу этот get search вот у меня проверяет search если пустой то отображу, если не пустой то показывает а по клику на него я открываю ту же самую колонку ту же самую страницу давайте поменьше сделаем я открываю ту же самую страницу факт индекс но уже сбрасываю tag search но оставляю tag тег... Параметр тег. Ну и собственно говоря, для тега наоборот, да. То есть я его здесь сбрасываю, вот он, пометки, а оставляю только серч. Ну и в общем, здесь на самом деле все просто. Это просто подготовка данных, то есть э, к запросам, которые мы сегодня будем писать. Ну и давайте я выключу вот эту штуку, которая тут мешалась. Я помнится, люди так мне просили делать вернее так никто и не сказал нормально 125 процентов или нет и тем не менее я все равно сделаю 125 процентов нажму сохранить возможно я допустим сброшу все и открою главную страницу и вот это вот тоже я удалю и теперь на самом деле можно приступать Итак когда мы делаем давайте вот сюда еще вот зайдем вот здесь у нас есть хендлер в здесь у нас приходят какие-то данные так или page index который мы отправляем в хендлер, вот он он, и в нем делаем обработку. В общем-то, здесь на самом деле все просто. Единственное, мне нужно пояснить, как я этого сделал. Ну, во-первых, у меня есть сборка, которая называется Unit of Work. Опс, не туда, не попал, прошу прощения. Вот, Unit of Work, она называется колобонка Unit of Work. Она используется в сборке, которую я использую на своем сайте. И эта сборка называется колобонка SP.NET Core Controllers. Вот, и в общем-то в этой сборке в Unity Work есть некоторые положительные э, предопределенные запросы, да, то есть плюсики такие, помощники, да, вот например GetPaged, или допустим там есть, э, ну например есть выборка из репозиторий, first, или там какие-то дополнительные там функции, которые в общем-то построены вокруг iQueryable и в общем никакой разницы нету, как вы будете использовать эту сборку или без нее, так или иначе предикаты в общем-то будут работать. Ну и первым делом я сюда должен написать предикат. Предикат, ну грубо говоря это стрелочная функция, наверняка вы с ними знакомы и для того, чтобы мне допустим здесь получить э, какой-то фильтр по контенту который я буду искать в contains, э, какой-то ну пусть будет терм, да, то есть условия, запятая, конечно же и давайте для начала этот var term равно request .seg. ну вот таким вот образом, например, да, то есть получается, что так, что-то у меня тут съехало все Таким образом получается, что если у меня в терм что-то пришло, то будет осуществлен поиск Если ничего не пришло, то будет на самом деле фигня Поэтому мне нужно проверить, что в этот э, search, то есть пользователь что-то, собственно говоря, ищет И другими словами, мне нужно либо подставлять этот предикат, либо не подставлять Так вот, э, суть сводится к тому, что это можно сделать двумя способами То есть, если терм у меня, ну допустим, из «empty» Нет, у меня такой экстеншена сейчас нету, ну ладно, давайте потом его сделаем. Если у меня он э, пустой, string is null or waste space, например, терм, то тогда мне нужно э, выполнить этот запрос вот так вот. Если пустой, вот так вот, то есть без предиката. А если он не пустой, то получается вот этот. Ну, то есть предикатом. Видите, ошибка как бы исчезла, и тут... А, ну, а этому нужно... В общем, на самом деле, это дурацкий подход, мне он очень сильно не нравится, поэтому я его использовать не буду. Я буду использовать э, другой вариант. Э, я буду сюда подставлять предикат. И это я сейчас создам. Пусть будет var И вот теперь предикат... Давайте, билдер... Так, я его, наверное, еще не установил. Ну, в общем-то, давайте тогда его и установим. В общем, это достаточно много таких реализаций в интернете. Я когда-то написал свою. Сейчас их действительно очень много. Вы можете их использовать какие угодно. Главное, чтобы не был принцип одинаковый. Колобонга. Ну, давайте. Ну, где-то тут есть предикат билдер. Так, давайте я напишу предикат предикат билдер а вот же он прямо перед глазами что ж вы молчите -то. вот я его установлю в проект и в общем эта штука как раз позволяет вот эти дерево запроса строить прям на лету и управлять ими очень удобно давайте прям покажу как это делать итак у меня подключился предикат Builder, я создаю первое условие которое будет строиться вокруг факта то есть предикат для факта и таким образом у меня получается факт равен true, и другими словами, этот предикат сейчас у меня ничем не отличается от того, что было первоначально, то есть вообще без фильтров. Вот таким вот образом я могу определить предикат. Дальше я могу его перестроить или достроить. Ну, например, если string из null or empty, вот этот самый термин запроса, то есть как раз этот условие, тогда я могу сказать предикат... Равен предикат. То есть я могу его нарасти да? У меня есть условие, я могу сказать and. Ну, то есть я скажу, что добавить к этому предикату еще одно условие: здесь написать новую стрелочную функцию или лямбда выражение, если хотите, где контент. Как раз тот самый контент то есть содержит этот терм. То есть, если он, вернее, не равен ну, вот таким вот образом, то есть получается предикат у меня. Строится первоначальный. Если терм пустой, то есть если он не пустой, то я подставляю и дополнительный предикат. И после того, как он сформирован, я отправляю это дерево, сформированное таким образом, запроса вот этого, вот этого вот, э, дерева функций отправляю уже в сам э, в сам page лист, и он уже будет его выполнять. Ну и что надо сказать, что для тега будет примерно то же самое. Даже я вот... Э, Скопирую. Ну, давайте сделаем вот таким вот образом. Я вот сюда подставлю его и его. Не буду добавлять, создавать отдельные перемены Здесь сделаю request tag. Ну, вот с тегом немножечко посложнее. И тем не менее, давайте сделаем и с ним. У меня сейчас нужно сделать такой запрос, чтобы у меня... Так как у меня тег многие ко многим относятся к факту, то мне нужно найти теги. Мне нужно найти факты, в которых есть эти теги. То есть, мне нужно взять из тегов, выбрать только одни названия и посмотреть, чтобы эти названия попадали в request tag. Ну, то есть, вот таким вот образом это будет работать. Так, у меня. Такая функция есть Давайте назовем ее t здесь и здесь t Вот вот так вот Ой, то есть не функция, а такое название И другими словами получается, что мне вот здесь вот Можно вот это дерево да Давайте я сделаю по-другому Я скажу вот так вот Ctrl-X Здесь скажу build По-русски напишу Ой, то есть правильно напишу Build предикат И отдам туда request и build предиcat. Да, все правильно. Создам этот метод. И этот метод будет делать только то, что он будет подготавливать мне вот этот вот предикат, и я его буду возвращать. Так, предикат равно. И на выходе, конечно, у нас будет return предикад. Ну, вот так, да. То есть в этой функции также можно будет проверить, то есть э, даже не столько в этой функции, а вообще, да, при использовании этого предиката можно будет э, проверить администратор-пользователь, то есть имеет право администратора или нет. Э, ну, в общем, здесь можно теперь дополнять все, что угодно. Ну, например, смотрите, я строю, э, допустим, вот контент, э, начин, ну, то есть состо... контент этого факта э, содержит вот этот вот... Э, Ключевое слово, которое будет пользоваться и запихивать в search, да? Ну, теоретически можно сделать еще здесь, по какому полю мы можем искать? Можем, ну, добавить там, ну, create T, да, то есть, когда было создано. То есть, можно здесь добавить множество поля, например, title, если бы оно у меня было, или там еще какие-то поля. То есть, предикат можно строить таким образом. Главное, что... Один предикат прибавляется к другому посредством and или «or». То есть это как бы логические операции, и вы, в общем-то, можете этим управлять. Ну и, в общем, наверное, давайте проверим, что эта штука работает. Я запущу. Давайте закроем старую страничку. Пусть нарисуется новая. Ну и, в общем, давайте по слову, например, вот «цвет». Я нажимаю цвет, у меня найдено 60 пометки. Я сбрасываю цвет, у меня найдено снова 4880. То есть фильтры, в общем, работают. Например, название 176, юмор и сатира 12. Если я сброшу, ну, в общем, собственно говоря, все происходит так, как я и предполагал. И вот еще что хотел показать. На самом деле, если я уйду, допустим, на последнюю страницу, на десятую, и да, нажму, например, «Кавказ». У меня получается здесь на самом деле фигня. То есть, другими словами, мне нужно проверять, что есть ли у меня пустой. А, а, ну, в общем, делается это на самом деле очень просто. Давайте покажу, что, проще вам показать, чем объяснять почему. В общем, здесь мне нужно сделать следующее. Когда у меня предикат изменился, мне нужно сбрасывать номер страниц. То есть, в любом случае, когда у меня изменился запрос, мне нужно пользователя перекидывать на главную страницу, в общем, я думаю, что вы понимаете почему. Потому что я уже даже это, собственно говоря, показал. То есть, если я нажму на первую страницу, так, я же проект остановил, ничего не получится, вот, то, в общем, на самом деле как-то сделать. Теоретически это можно сделать здесь, проверить, если ли items page-index больше, чем request-index, который ко мне пришел, да, вот в этом методе, то, в общем-то, сбросить этот page-индекс. Ну, а я сделаю это не здесь, а после того, как уже вышли отсюда, то есть из этого метода, и я сделаю тквар допустим, model или нет, operation operation равно вот так и теперь этот operation я закину сюда вот и теперь мне нужно сделать следующее, если Operation uh, Result ну, Допустим, окей, okay, да, то есть что у меня там вообще есть какие-то данные и, и давайте вот так вот сделаем и Operation uh, Result items, uh, Page Index больше, чем Page Index Так, господи, что же я пишу-то? Во-первых, здесь должен быть и во-вторых, причем тут page-index елки-палки, Есть должен быть total page, да, если у меня всего страниц больше, чем page-index, давайте сделаем вот так вот, alt, enter, introduce variable, пусть это будет индекс, сюда отправить индекс, так вот здесь у меня как раз этот вот индекс должен подставиться, то есть если у меня количество страниц больше, чем текущий page-index, мне нужно написать, ой return new, нет, redirect, по-моему, да, to action, name of, пусть будет индекс, это текущая страница и дальше мне нужно отправить объект, то есть текущие параметры new, вот так вот, escape я нажму, здесь скажу, мне так нужно передать, search нужно передать и page index, потому что у меня отличается название, будет запятой вот так это будет работать Другими словами, вы никак не сможете, скажу еще раз, перередиректить. Ой. То есть, другими словами, вы никак не сможете на, глав... на другую страницу перекинуть без ее полностью рендеринга, соответственно, без новой выборки. Другими словами, опять же, вам придется дважды выполнить запрос. Ну, ой, ну конечно же, господи, ну, да что же это за фигня. Мне сюда нужно поставить один, я должен уйти на первую страничку. Коллеги, ну что же вы молчите? Надо уже делать э, прямые трансляции. Давайте еще раз покажу. Что-то сегодня не ладится у меня с программированием. Видимо, весна. Ну, в общем-то, давайте еще раз сделаем пуск. Давайте, десятая страница, климат, ну и как вы видите, я нажал, не нажал, не нажал. Вот, нажал, и у меня на первой странице оказалось, ну как вы видите, просто был редирект на первую страницу с, с подобным запросом. Ну и в качестве бонуса, наверное, давайте э, я покажу еще одну фишку. Ну, на мой взгляд, она решает иногда очень просто все вот проблемы с навигацией, когда у вас нужно именно ASP-шной странице открывать последовательно и вернуться там на третью, на вторую, то есть на, не на предыдущую, на, там, нажав назад, а на через одну назад. То есть нужно э, сохранить как раз ту URL, который вам нужно потом будет открыть. Я просто покажу, как это делается. Ну, в общем-то, я думаю, что это будет полезно. Давайте предположим, что у меня есть кнопка «Открыть». Вернее, она есть, я открываю. А здесь есть кнопка «Удалить». Ну, где-то примерно, ну, давайте вот так вот. Вот здесь вот есть кнопка «Удалить» и, допустим, там «Редактировать». Ну, они потом появятся, и пока их нет. Вот кнопку «Удалить» я вот так вот нажимаю. И у меня не просто URL, в смысле, удаляется, да, и после удаления я должен там как-то химическим путем, да, она вернется на страницу, где был я, на 10 а должна открыться еще страница подтверждения, не, ой, то есть э, страница подтверждение вот этого самого удаления, то есть я нажимаю сюда, потом открывается какая-нибудь еще одна страница, на которой есть вы действительно там хотите, ну давайте вот так, вы действительно хотите удалить и окей OK, подтвердить, то есть я, это уже страница, где у меня был URL, который имел значение куда вернуться, то есть вот эта кнопка она уже будет сброшена, потому что я буду на этой странице. И если я нажму назад, то я вернусь на страницу, которая не существует. В общем, наверное, я много говорю. Да? Другими словами, мне нужно вернуться на предыдущую страницу. То есть вот страница была 1, там вот эта страница 2 и вот эта 3 это подтверждение. А я должен вернуться не на вторую, а на первую страницу. То есть на 10 индекс. Да? И вот это сделать очень на самом деле просто. Мне нужно сюда передать и страницу на которую должен вернуться и просто потом, после того как я подтвердил эту страницу я должен на нее перейти mm -hmm. ну, в общем давайте это проделаем это на самом деле очень просто делается uh, у меня есть где-то здесь вот факт link здесь мне нужно добавить уры. ну во-первых смотрите мне нужно на странице шоу добавить где где где вот uh, так нужно в, на странице шоу вот это я уберу в контроллере мне нужно добавить как раз вот этот самый где у меня факт detail. Так. get by id вот он так это request, прошу прощения вот он контроллер вот шоу мне сюда нужно добавить еще один параметр который будет называться string и пусть он называет иметь э, тип string и будет называться url то есть return url и он будет по умолчанию null ну вот, вот такой вот так, я должен здесь поставить вот такую штуку. То есть, он, если передался, то, в общем, я буду на нее переходить. Если не передался, буду перекидывать на главную страницу. В общем, такой предохранитель. Ну и теперь мне нужно при открытии сайта, соответственно, вот этот link э, сюда, этот параметр передать. Как это сделать? Очень просто. Нужно написать ASP, нет, ASP Road, соответственно, есть такой параметр. Но э, URL его не существует, так как это динамическое динамические страницы, да, если так можно. То есть параметр сам динамика имеет тип, то я могу его написать road. Ой, не road. Вру. Не road, а return URL. То есть я дописал, система как бы его приняла, ну теперь мне нужно сюда значение подставить. У нас есть URL helper, и у него есть get... Нет, return URL. Да? Сейчас посмотрим. Я писал extension. Вот, iURL Helper э, f, Вот, b, вот, get return URL А, нет, HTTP контекст. Я прошу прощения э, Мне нужно сюда найти Вот этот вот Context Это вот HTTP контекст. Э, return URL ну, в общем-то Что там внутри, давайте покажу В общем, мы проверяем Путь, если он не задан Поставляем простой Здесь складываем query, string и pass Ну, в общем, это как бы элементарный такой построитель запроса И тем не менее, когда нажму на открыть Мне в страницу URL передастся Вот этот вот самый URL И, ну, давайте я покажу Это, чтобы тоже, собственно говоря, не быть голословным Сейчас у меня в параметре Передается только идентификатор Я вернусь на главную страницу Хотя надо было просто нажать назад Ну, не Итак, я нажимаю сюда, и у меня вот URL это главная страница. Я нажимаю назад, и теперь, ну, главная страница, потому что я был на главной. А теперь я перехожу на десятую, нажимаю открыть, и у меня URL уже, э, ну, в общем, он закодирован. Здесь индекс вот заметно, да, и есть э, десятая. А слэши, они как бы преобразуются в специальные символы. В общем, сюда мне теперь передается. Единственное, что мне теперь нужно сделать здесь кнопку, которая вернет на предыдущую страницу, использовав этот самый редирект и это делается тоже на самом деле легко, где моя вьюшка вот факт в общем здесь у меня факт рендерится ну, давайте здесь добавим вот такую штуку и скажем если модел, да, ну мне можно его кстати прокинуть в модель, вот здесь вот я когда факт и модель смотрю вот таким вот образом, вау wow куда нажал. Вот. Я могу здесь сказать return URL, а могу этот return URL зашить на самом деле. Ну, давайте вот так вот я сделаю и скажу, что у меня view... Э, view там ну или view back, если хотите. Return URL равно return URL. То есть я его прокину на вьюшку и там, в общем-то, заиспользую. Чтобы не ошибиться с названием, я его скопирую перейду на view, вот он факт, и здесь скажу, что если у меня view data is not, ну то есть я буду только показывать, когда not null, ну в общем у вас могут быть другие сценарии, и это нормально. Вот, если у меня в return URL пришла какая-то данная, то я сгенерирую какую-нибудь, допустим, ссылку, ну пусть называется, допустим, назад. Ой, назад давайте с большой буквы напишем и поставим класс что такое русский язык прицепился uh, button, uh, пусть будет батон sm и пусть будет батон uh, outline и пусть будет secondary вот так вот -ri. ну и самое главное нужно сгенерировать ссылку ну, это вообще проще простого хреф равно есть url helper и здесь есть контент который как вы видите вот может э, конвертировать виртуальную ссылку в application абсолют пас ну и у меня она конечно же лежит view data uh, view data здесь у нас return url и так как у меня она не равна ну то мне нужно ой ну конечно здесь должны быть другие скобки uh, вот так вот view data вот и в общем то мне нужно сделать здесь ту стринг потому что не нужно что даже конвертировать вот и я сейчас это запущу и вы увидите как у меня ссылка из вот этих иероглифов вот из этих вот иероглифов превратится так я закрою и в 5 нажму и вот вы видите появилась кнопка назад и здесь появилась факт внизу индекс вот и Десятая страница, и как видите, это работает. В общем, если у вас потребуется какие-то переходы, чтобы с возврата на какую-то ссылку, примерно вот таким вот образом прокидывается вот эти вот значения, куда нужно вернуться. Они не обязательны, то есть если я это уберу и нажму Enter, у меня просто не будет кнопки в данном варианте. Ну, вот вот такой вот вариант. Ну, наверное, на этом давайте закончим. Я так буду все-таки готовить э, UI предварительно, чтобы меньше тратить на это время. И будем постепенно реализовывать уже готовые. То есть страницы уже описаны. Нужно будет их просто э, на тех, которых ведется разработка, дописывать какой-то функционал. Ну, а вам спасибо, что смотрите. Спасибо, что комментарии пишете. Пишите, пожалуйста, по поводу размера шрифта, который вот, собственно говоря, 110. 114 почему-то 125 оставил ну и еще раз спасибо и пишите правильный код